Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Сейчас вы смотрите ролик под названием «Проверенный заработок в интернете с вложением. Проверенный проект для заработка денег на инвестициях». Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 5000 рублей каждый день с минимальными вложениями на новом проверенном сайте «Витмани». Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект VIP Money тысяч рублей. И сразу проверю проект на платежеспособность, так как прибыль начисляется каждую секунду. Ну и давайте, друзья, приступим к разбору проекта. Разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями. И разберем партнерскую программу, где мы можем зарабатывать без вложений, либо иметь дополнительный доход. Друзья, чтобы пройти регистрацию в этом проекте, нужно всего лишь ввести свой PR кошелек Уникальная платформа для заработка vipmoney.spice. Мгновенные выплаты от 1 рубля. Платежная система PR и фри касса. Простота и полная автоматизация дохода. Доступное участие с любой суммы. Регулярные конкурсы, акции и бонусы. Оперативная служба поддержки 24 на 7. Пополнение баланса от 1 рубля. Друзья, также есть группа ВКонтакте данного проекта. Переходите, подписывайтесь. Статистика компании VIP Money. Друзья, проект совершенно новый, он работает первый день. Участников на данный момент 1401 человек. Проинвестировано более 25 тысяч рублей. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Получайте 30 копеек в день без вложений, без баллов и поинтов. Никаких ограничений. Вывод доступен всегда. Друзья, ну а сейчас давайте я перейду в свой личный кабинет. Друзья, вот так выглядит наш женский кабинет. Здесь вы можете рассчитать свою прибыль. К примеру, если вы, как и я, будете инвестировать 35 тысяч рублей, то наш доход в сутки составит 5250 рублей. Наш доход в неделю составит 36750 рублей. А наш доход в месяц составит уже 162750 рублей. Друзья, также в этом проекте мы можем зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа одноуровневая процентов. Ну а сейчас давайте я проинвестирую в данный проект. Платежную систему я выбираю пр инвестирую я 35 тысяч рублей. Друзья, сейчас на данный Payr кошелек я переведу 35 тысяч рублей, введу ID платежа и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, свой баланс на 35 тысяч рублей я успешно пополнила. Сейчас я дождусь, когда мне накапает 10 рублей, и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, у меня на балансе 10 рублей. Сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проектную платежеспособность. Платежную систему я выбираю PR сумма выплаты 10 рублей. Мой баланс успешно выведен. Давайте я перейду в свой PR кошелек.